То, что зародилось в середине прошлого века как направление в искусстве, сейчас превратилось в целый стиль жизни многих людей, особенно миллениалов, представителям которых я сам являюсь. Мы активно используем цифровые технологии, а социальные сети напрямую связаны с нашими покупками. Мы предпочитаем больше тратить деньги на впечатление и на стиль жизни в целом, чем на какие-то ценные объекты собственности, как это свойственно предыдущему поколению бумеров. Минимализм часто ассоциируется у многих с чистым монохромным пространством, геометричностью форм, простым лаконичным гардеробом или дизайном, но минимализм как стиль жизни помогает нам понять, что имеет наибольшую ценность для нас. Он помогает убрать все лишнее для того, чтобы сконцентрироваться на самом главном – на здоровье, на развитии, на отношениях и на получении удовольствия от жизни в целом. Обнаружив однажды, что я живу в стиле минимализма, я подумал, что это может выражаться не только в физическом проявлении, но и иметь более глубокие корни, которые уходят в образ моего мышления. Я во всем ценю простоту, всегда полагаюсь на себя, и моя самооценка не зависит от стоимости моих вещей. Многие считают, что счастье и благополучие напрямую связано с обладанием ценных материальных благ – машины, квартиры, последних номинок техники или одежды модных брендов. Уж таково влияние капитализма и поп-культуры. Раньше я был одним из таких людей, но со временем, начав изучать идеи минимализма, я понял, что все может быть иначе. И как бы банально это ни звучало, настоящее богатство связано с простыми вещами. За последние 10 лет я сменил два города и семь квартир. И в целом мне достаточно всего двух чемоданов для того, чтобы вместить туда всю свою жизнь. Если вспомнить, то я никогда не любил копить у себя дома кучу разных вещей, и периодически моя уборка заканчивалась выбрасыванием огромного пакета со всем, что мне больше не приносило пользы или удовольствия. Конечно, в то время я даже не задумывался о том, что это может стать когда-то трендом, жить в стиле минимализма. Но это всегда было частью меня, и я даже в детстве был таким хотя родители меня никогда не мучили уборкой. Я не задаю себе вопросы, как часто я этим пользовался, или понадобится ли мне это в будущем. Я скорее спрашиваю себя, приносит ли мне эта вещь удовольствие и пользу в данный момент. Делают не столько в самом предмете, сколько в той эмоциональной ассоциации, которую он у нас вызывает. И зачастую такие вот важные и нужные для нас вещи теряются среди огромного количества хлама. Со временем я осознал, что... Мне достаточно легко расставаться с вещами, и я чувствую, будто наоборот, приобретаю больше. Порой избавление от чего-то может принести нам не меньше удовольствия, чем покупка чего-то нового. После очередной генеральной уборки у меня возникает довольно необычное чувство. Будто туман в голове развеивается, становится больше воздуха, и настроение улучшается. Не знаю, как у вас, но... Большое количество вещей очень сильно давит на меня, и у себя в квартире я стараюсь поддерживать атмосферу тишины и чистоты, для меня это как убежище от бешеной атмосферы города, шума и хаоса. Конечно, людям свойственно обустраивать свои дома делать их более уютными и комфортными, но с другой стороны чрезмерное обустройство и перенасыщенность разными вещами может загнать нас в ловушку и стать причиной плохого самочувствия или даже депрессии. Социальные сети, появление инфлюенсеров и идеальная картинка красивой жизни других людей заставляют нас постоянно сравнивать себя с ними и стремиться к похожему образу. Окружать себя теми же вещами в попытке приблизиться к идеалу. Но сейчас я понимаю, что избавился от таких мыслей и теперь я радуюсь тому, что есть у меня. Я понял, как важен осознанный подход к тому, чем я пользуюсь и что я люблю. Мне уже не важно, что у меня не самый последний айфон или что у меня нет машины и кожаной куртки дорогого шведского бренда. Это не важно, потому что не вещи определяют меня и мою жизнь. Я уже все меньше получаю удовольствия от частых покупок и больше времени трачу на то, что радует меня. Мне хочется проводить больше времени на природе. Например, гулять в парках, слушай музыку или делай фотографии. Или кататься на велосипеде по большому городскому заповеднику. Такой побег от городской рутины очень вдохновляет меня, дает энергии и напоминает о том, что есть более важные вещи, чем зарабатывание денег или реализация какого-то своего нового проекта. Конечно, деньги нужны всем, но я не хочу превращать свою жизнь в бесконечную погоню за богатством, чтобы когда-то, через несколько лет, наконец начать жить полной жизнью. Я стал больше полагаться на свою интуицию, и часто меня шокирует то, как она нередко приводит меня к правильным результатам. Интуиция помогает нам принять сложные решения, например, купить машину или вступить с кем-то в отношения. Поскольку наши эмоции заложены у нас на подсознании, они дают нам больше информации, чем рациональный взгляд на вещи. С минималистичным подходом практически во всех сферах я чувствую, будто обладаю большим контролем над своей жизнью и решениями, которые я принимаю. Я не так легко поддаюсь рекламе или импульсным покупкам, я стал менее склонен мириться с несправедливыми ко мне ситуациями или с людьми, которые меня не ценят. И я стал все больше понимать, как важно уделять внимание самому главному – моей семье, моим друзьям, саморазвитию, интересам и отдыху. Абсолютно каждый может применять идеи минимализма в своей жизни. Конечно, у всех будет разный подход, но цель будет одна – иметь больше времени, возможностей и свободы для того, чтобы жить значимой жизнью. Для кого-то минимализм может стать просто полезным инструментом или способом организации квартиры или придероба, но для меня он стал целым менталитетом, который определяет то, как я мыслю, мои ценности и подход к собственной жизни. Это стало чем-то вроде моей личной философии.